Тема сегодняшнего урока Краткие фразы на английском Итак, как сказать на английском Фразу Иди и умой себя, Ольга Иди и умой себя, Ольга Ответ Go, иди And wash And wash И умой Yourself Yourself Себя Ольга все дорогие друзья ну и давайте заодно еще рассмотрим одно предложение иди и умой своих детей как мы скажем иди go and wash и умой yourselves yourselves children children здесь себя yourself здесь своих yourselves children. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, на этом наш маленький урок завершен. Я желаю вам удачи. Я желаю вам успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте комментарии, лайки. Всего вам доброго. So long. Пока.